Просто на размены будем играть. Чарики будут выходить и просто отлетать сразу. Можно... В клан кто идет? Можно в три просто дейл пикать, хуярить и хавиков вообще. Можешь, пожалуйста, ну, ну типа в... не флудить до катки. А, Катка началась. А во время катки влудить. можно, да? Да, нужно. Хорошо, окей. Okay. Извини. Ну, можешь без видео извиниться, ладно. Окей. Okay. То есть ты не будешь ко мне приезжать, снимать меня на телефон с чеченцами? и Я это. подумаю. Он подумает о том предложении, брат. А -а -а. У меня предложение, мне предложение его понравилось, кстати. Да? А он тебе предложение уже сделал? Сука, ну да, нахуй. Вы ну, серьезные люди, блядь. Ну, по Все, зашли, жмите. Окей. Значит, у вас все серьезно. Ну, он в бане пока будет, поедет ко мне, вернется домой, у него бан пройдет уже. Брат, ты просто не знаешь, с кем... С кем я в WarPresie играю, только. Шоулинь. Вау. Ты не знаешь, с кем ты сейчас играешь. Ты Путин или Навальный, я не знаю. Если нет, то мне похуй. Он кручен. С а с кем ты сейчас, с, с кем мы сейчас играем? С кем мы играем? По-моему, с глаголом каким-то, нет уничтожался. Кто ты? Скажи, пожалуйста. А уменьшаемое, кстати, это же не глагол, получается, как это Это какое прилагательное? Прилагательное, да? да? Хотя, ну, по Техический сути, объект. это что-то между прилагательными и глаголом. Раунд ну, типа уменьшаемое. какое уменьшаемое. Я, я даже хуй знаю что. это Тогда такое. прилагательное. Осторожно, граната! Она а, ну, зависимая прилагательная. Ну, наверное. Такие есть, по-моему. У меня так просто называется. по математике у меня блат был. -а -а. Уничтожал инфу. Ну, у меня все. Тебя кто-то спрашивал? 70 дал. Кидаю гранату! За мной наблюдай. Рази раз показываю, как выдал. Давай. А Альтер, а потом загрузи на инфоп, я посмотрю. Ранение не серьезно. Так намного лучше. Ч -ч -ч -ч Чекайте за мной. О, Молодец. <сёк> Он как-то. Было бы забавно. Да у вас двое в пункту. Тут я. медик сидит. <сёк> Блин, почти разминировал. О, <сёк> Нормально раунд. ты ему в колено всунул. Вот ты и все нам сгорело, блять. Блин, почти или, весь мог или кто, разминировать. Или кого там, там убил. Фреско? Фреско, да. Напишите фреско, чтобы он нам налился. Сегодня две пары кросс купил. Какие? Адидасы континенталь и, блядь, Найки еще какие-то. Заказывали в магазине? У меня у свой магазин, я из за дешевого беру. А -а -а. Прикольно. За очень дешево. А у него официально или там, типа, в Инстаграме? У него магазин официальный. Mm -hmm. Понятно. Че за сколько ты взял? Ой, за две пары я отдал 120 долларов. Ты с Украины, да? Нет, конечно. Mm. Если б я был с Украины, я бы сейчас под пулями бегал, там что война. Ну, кстати, да. То есть ты с Донбассом? С Луганска. А, Слуганска. Враг уничтожил нашу команду. Ну ничего, Владимир Владимирович Защитите, всем покажет. Скоро не объекты. только Крым наш будет. Да? Да. Америку скоро захватим там, это ну, Вот когда, вы, когда Аляску GTA... вернем в состав России скоро? Когда GTA 6 выйдет, начнем Америку захватывать, пока а, надо окей. подождать. А, когда, кстати, холлайф выйдет новый? Я не знаю, я стрелял камин не интересуюсь. Не люблю шутеров. А -а -а. Понятно. А додку? Не, не тоже не люблю, там оскорбляют люди. Вот Евротрек симулятор, кстати, да. это норм. Вот это Саглы. Норм тема. Правда, там админы есть, там Я, я бы поиграл 50, в евротрек-симулятор, но у меня денег не хватает для Вот я в Warface играю бесплатно, шоффф. Ну я взломал евротрек-симулятор, много денег имел и покупал. Но я видео смотрел на ютубе там какой-то Иван 2007 объяснял, как взломать. Понятно. А где инфа, что это? Где а Ивана вроде? не посадят за взлом, но, как бы игра Ивана зло э, золо. Ну не знаю, какой там Иван 2007 какой-то говорил. Да. да. вроде не должны. Да? Он сказал, что у него типа отец во всякий работает, то он ничего не боится. А -а -а. В том числе вирусов, ковида там, да? Ну, типа, да. Залазит на БК. Залазит. Его лишний БК. Его лишние, да. Тейпс, ты куда? Команда противника. Нужно настроить. Миссия выполнена. Все, челик пошел об Все, 1-1. Ой, 4 на 4. Раунд начался. Полный привыч, что Ну, полный привоз, 4 на 4. Я не знаю, я шахматов не разбираюсь. Граната! В чем ты разбираешься? В женщинах красивых. Их находишь по старый -по старшийся табор баду а -а -а. понятно ты показываешь им фотки в своих кроссов кросс но ну они обычно они обычно ко мне приезжают и сами смотрят а, -а, -а. а у тебя большие кроссовки ну 43 с половиной а -а -а. мы уничтожили отряд врага девушка нравится твой размер да. Я бы сказал, объекты. кому нравится. Кому. Но, блин, нет, не скажу. Ясно. Я стесняюсь такие вещи говорить. Ловите! Понятно. Они не просят там иногда там, поносить Дарит, твои кроссовки, короче. Нет, но они типа. Погнали, там, типа попробуют. хочешь. Они говорят, хочешь мы тебе 17 раз совсем тебе по ты нам дашь кроссовок по я такой нет. Да. Типа я не доверяю. Кстати, да, вдруг она спизит его еще там... Не, просто... Не, просто... Просто... Типа знаешь, не спизит, а просто даже... А Не, если просто даже потрогать, типа, это же женщина. Это шхул. Кстати, да, вдруг она зараза. его... О, блять, Ооо. Наивно. Блять, чат бан, так бы написал оскорбление. Что, на... давай я напишу. Меня вон уничтожал, оскорбляет, короче. Баня, Вальтони. смотри чат. Все написал. Мы мне боку. кажется, он провоцирует. Наш... Мы просто мне, не кажется, знаем, что, с да, мы это, мне кажется, это грубый мы знали, Защити если мы знали, с кем мы инспекты. играем. Раунд начался. Мы просто, видимо, не понимаем всю ответственность перед этим игроком. Нам бы просто узнать, кто он. Было бы хорошо, да, но это я думаю, я, я кажется я не знал. это вроде кемпель. Да не, вряд ли, кемпель бы не, не провоцировал так. Может он, он просто у него голос подпил немножко другой. Тоже верно. Мы никогда не узнаем. Ну кстати, да. Он нам вряд ли скажет, я думаю. Он, наверное, стесняется с собой. Куда? у него там статка хуже, он 3 создал, чтобы статка была а, лучше. ну это да, типа на фарме Типа бх нравится. зашел, такой, такой димой, смотри, статка и 2. тут типа опа не падает стата, можно да, можно играть да, да, да, да. можно играть и все время будет ну это классика он просто. так 90 апнет, у него будет 2 кдс О. ему кто ничего не предъявит, а он такой хоп ты просто М -м. не знаешь, кто я О, вы не знаете, с кем играете смотри. да да да бля, это что почему в пленту стоит Планту? Держись. План Благодарю за а, okay. Планту убили. Походи, ну, не жалуй. Не, не диффуйся. Я а Что, что, что, что, что, да, кстати, неохота как бы в единичку катать или в минус. Следуй Все-таки я второй левел фейс, так как бы надо соответствовать верно. уровню. Вот. Тут третий уровень, он стату 3 играет. Ну, кстати, Это, да, наверное, да. Так, так. А если четвертый левел, должен в 4 Ну а если 10 закинь, как прям играет. Ну, 10 должен соло закрывать, просто один в И башить. Ну Нужно все, не у тебя уже второй уровень. Судя по статью Бомбы взята. Интересно, они добрутся, что надо что-то делать все мы нарезать. <с> спину закройте, кто-нибудь один. Граната Я пошла! спину закрываю. Закрывашка получается. Опа. Плохо. А, это, кстати, руин уже? Это сколько там да. было? Три дня? Это много да. Дай броню. Нужна броня! Ну иди сюда. Тебе брони мало, блядь. Иди сюда. Пересягивайтесь сюда один. Оп. Блядь. блядь. <laughs> Пересягивать на один надо. Да, надо, надо. У нас как блядь. раз времени еще полно. Обнуту а АВП. Блять, ши-то. голос прорезался, что ли? Давай, отомсти ему. О, у, нас, у нас 15 секунд, я сейчас, народ. Ну я думаю, можно на последних зайти там ну, и нормально. Да. О -о -о. Тут медик лежит в тупике. Блядь, хорош, хорош. Как? Ставь бомбу. Как? Эээ, чуть не успел, братан. Брагу удалось защитить да, не Они нас время, да. на время разведки. О, а, какие. Мы, мы, походу не знаем обо... обо... что, типа мы не только я не знаю. Давай с ну, рынок зайдем, в рынок зайдем, просто да. да. отомстимом за такое. Тоже верно. Они нас долго разводили, мы их быстро Смотри, они, они меня в минус вогнали, смотри, какой пидорас. Да как? Он с щитами, я думаю. Ну невозможно, так со снапой быстро стрелять. Я тоже так думаю, да. Стэд, ты ебаный сен шлюхи знал об этом? Почему? Бля, я же сейчас с другого аккаунта нахуй зайду, я ж тебя в рот выебл, хуесос. Мне похуй, я твою мать ебал, аль Ого, я уже я как на СПСке сижу, альту, альту. Красава. Альту, альту, я черт чешу. Ты кстати фарфанулся пиздан на весь Warface. Я тебе базарю, нахуй. Он тебя, короче, сейчас подслушал на Warface выложит. Бля, знаешь. Зачем? Зачем? Ты у меня беседуешь. На паблике Рэм, так я ж не играю, Рэм если видишь Сзади на трусайт посмотри, когда я Рэм играл. Хорошо, сошли. Да, знаешь, сколько без приколов мне вот так вот говорили, ха-ха, тебя садил там какие-то группы кинут, блин, беседы. <laughs> Бля, забавно. <плес> <плес> Не, ну вал, он такой как бы балансный на самом деле. А, хорошее оружие такое достойное баланс объектов. Раунд начался, бомба взята. Правильно? Вот делали бы админы все пушки как вал, было бы нормально, да? А то какую-то хуйню уводят. Сейчас вводят, ты за руины отъедешь. А то какую-то хуйню уводят, блядь, там МСБС грод, там что то Радон грот, блядь, кастом, хуяс там, блядь. Хуйня какая-то, блядь. Да. Вал я понимаю, вы, вы, вы, все, нормальная да. балансная вы, пушка там, такая. Двое. Монтана чекаете, пацаны. Что там у Монтана? Бля, помню, когда Монтан, короче, какой-то свой твингачика продвигал, я играл за него, я раунд погрел, он говорит мне так такой красавчик. Лес как. А что там? На <связь> Против нас Монтан играет, да? Надо стрим полить. Наверное за нас. Черт его знает а, даже. За нас. Ну наверное, голос изменил. Ну может быть, кстати, да. Говорит, пацаны, Монтана очакайте. А Монтон это же инженер, да? Ну он за снопа взял. Ну нам надо бич хаби. А, это уменьшаемая писать, но юнит. А ч, кто что да? Кто рынит? Тоже не понимаю, Установить вроде по норм играем. Давайте рынок -за запушим, только я. тоже думаю. А где? Только было бы хорошо, чтобы авики не сейвили на респи, а пикали восьмерку, Мне кажется, нормально. Ой, бля, не попал. О! Жесткий. Спасибо. пока БК мед с пистолом. Бак не Бля, он убежал. Спрыгнул. Догоните его быстрее, наверное. А то он убежит Вражеский совсем. Скоро, на переулке. Ой, на переулке, на, Установите на, это, на бомбу возле одного на объектов. Мне кажется, нужно взорвать Раунд. сейчас рынок, Начал короче, все. а инженер с бомбой пусть на двоечку пойдет. И мы такие, хоп, наебали, Граната. перетяг. Все, погнали союз Давай. Прикольно, ты мне на бегу прям ремонтируешь броню. Я тоже хочу так научиться в жизни. И типа, потом бабу на бегу ебать, например, там или что Альтуй, альтуй. Слышь, СПС за типа фраг. Бро, можешь типа зайти сейчас типа на пейсер, подтверди, что я его не оскорблял, Потому что там говорят, типа, якобы я... Давай, первеначал. давай, давай, побрать, я запишу тебе давай. Запись. Ты сейчас отъедешь... Нет, ну, у меня да альты что? на 20 минут, я могу альтонуть. Типа, а ты можешь реально это сделать? Ну, да, да, да. Только с тебя будет сотка на Киеве. Блин, у меня столько нету на 50 давай чисто по братству нет, слушай, ну ничего в, этой, в этом мире не делается просто так, ты же знаешь пожалуйста ну не могу, знаю мне как бы денежки на донат, на донат так нужны как бы, понимаешь на, 50, на донат, надо. сейчас по 7 устал <стрелки> и мне стало денег не хватать бомба потеряна Наша команда Мы раунд. Ща видос залюк, где он за деньги будет это подтверждать. Раунд видос залюк. Ну и что? Этот уничтожал пишет АПСТ. Ща видос залюк, где он за деньги будет это подтверждать. Да что он затеял? У него четыре палки. Пойдет штурму. Еще видос заду, где он будет за деньги подтверждать. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Он уничтожал. Зачем ты меня хочешь? Защитить стратегические объекты. За то, что ты за какие-то деньги там что-то подфигнил. Да ладно, 50 рублей не деньги. Это интернет-волюция, это не деньги. Что ты там, блядь, одну коробку купишь по 70 Ну ладно, по акции нам не хватит. скидки будут. Да, да, вот если бы какая распродажа была бы. Давай, может, я админ 20 рублей предложу, чтобы он ничего не слышал. И разойдемся по миру. Двое варки было. Сейчас один. Стэд, давай, клач берем. А нахуя там. вот он это сделал, типа? Ну, он просто... Блядь, травокур ебаный. Блядь. Давай, тащи, братан. Я верю в тебя. Спасибо. Их всего пятеро давай. На ютуб залежишь, потом ты же альтуешь. Нормально. Это, конечно, не 50 как рублей, опять. А давай, короче, это... Эмм. Клач берешь, и я тебе 50 рублей. И да. ты альбом 7 минут ты заливаешь, да? Да, да, да, да, хорошо договорились. Бля, у меня было такая охуення, как-то забрал. Я тебе бесплатно просто Я, короче, смотри пока вот там стоял, я тебе пять остался. Тут убил одного. Ага, так. Да, вот тут убил еще одного, и вот здесь. А ты не справа, может там стоит кто-то? Да вряд ли. Так, давай, еще три Блять. Надо перезарядить, тебя два патрона, а их трое. Тоже верно. Хотя ты сейчас можешь быть заебать. Бля, Мы проиграли, а. Тогда заполтос, как бы, ну. Защитите чтоб не альтанул. Ну а ч, я как бы альтую правду, так что чрт там Тоже верно. Блин, самое забавное, я вот прошлую катку же отменил, за то, что чел был в Он пишет, стед типа, выходи с опенхаба, потому что я тебя тут, типа, задушу, он говорит. А сейчас блин, сидит. А пустит, наверное, до первого левела. Да, да. Помогите, Бог в помощь. В подкате резает, нарезал. Они там все на мусоре вроде как, кто-то на БК-мэйле есть. Чекай, ты прострел показал, опа. Опа, за мной наблюдай. Ну-ка, сейчас переключу. Блядь, ну нахуй это слепо. Да, неплохо, неплохо еще будет. Да? Вот, вот так? Вот так? Да, вот так. Граната! Сейчас инша сейчас зайдет, тут ебет. Хороший инший. Блять, ну вот как. Вот и легкий клад, давай. Тащи Тэф, все тебя банк. Бомба у тебя, вон смотри, все нормально. Вон слева стоит. Вот там. Я да. бы на том месте на мусоре бы спрятался, ждал бы, когда он за бомбой придет. Уничтожал перед банем. За что? Смотри. Басбаят из АТС за оскорбление. Удачи! И пишет Я еще клон, чтобы бахальтовать давать. Говорит, я сейчас альфа-то за деньги будет подтверждать. Раунд Зачем?